Дорогие друзья, приветствую! С вами 3D Craft. В этом видео мы разберем факторы, влияющие на появление так называемых нитей, соплей, паутины при 3D-печати. Первое. Скорость и ускорение холостого хода. Холостой ход выглядит так. Сначала идет ретракт, затем идет перемещение экструдера, затем идет опять ретракт. Пластик самопроизвольно выдавливается именно во время холостого хода, образуя разного рода дефекты. А теперь представьте себе пример, когда холостой ход, раз, два, три, займет 0 секунд. При таком условии пластик не успеет выдавиться. Поэтому чем выше скорость и ускорение, тем меньше времени длится холостой ход, а значит и нити будет меньше. Но на скорость и ускорение накладывают ограничения драйвера моторов, сами моторы и жесткость каркаса принтера. Поэтому можно попробовать с каждой печатью немного увеличивать скорость и ускорение, но при этом следить, чтобы двигатели не перегревались. Иначе может произойти пропуск микрошагов, что приведет к браку печати. Второе. Траектория холостого хода. Разные слайсеры обрабатывают детали по разным алгоритмам, а значит и траектория холостого хода может отличаться. Некоторые слайсеры выстраивают более рациональное движение экструдера, чем другие. Поэтому можно попробовать подготовить одну и ту же деталь в разных слайсерах и остановиться на том варианте, который понравится. Третье. Зависимость от типа фидера. На принтерах чаще всего стоит один из двух вариантов. Боуден, то есть дистанционный, или же директ, это когда фидер расположен возле экструдера. В одинаковых условиях печати при директе нити всегда будет меньше, чем при боудене. Но это не значит, что всегда можно с боудена перейти на директ. Может быть и такое, что ваш принтер не будет способен по тем или иным причинам работать с директом. Переход на директ необходимо рассматривать с каждым принтером индивидуально. Четвертое. Настройка ретракта, то есть отката пластика. Его задача снять остаточное давление в экструдере во время холостого хода. Без ретракта нити будут появляться более интенсивно. Для большинства принтеров величина следующие. Для директа от 1 до 6 мм... Для Боудена от 4 до 12. Пятое. Качество пластика. Если вы постоянно печатаете бюджетными пластиками и недовольны результатом, попробуйте купить пластик подороже, но что важнее, с хорошими отзывами. И далее сравните качество печати. Но главное, от разных производителей сравнивайте одинаковые типы пластика. Не стоит сравнивать, например, АБС одного производителя, а плат другого. Шестое. Сушка пластика. Это, кстати, относится почти ко всем пластикам, а не только к нейлону. Если у вас окажется в руках безымянный пластик, то рекомендуется после вскрытия его высушить, так как никто не знает, была ли сушка пластика перед его упаковкой. Седьмое. Диаметр сопла. Чем больше диаметр, тем больше самопроизвольно успеет выдавиться пластика во время холостого хода. С этим ничего не поделаешь. Это просто нужно принимать к сведению при выборе диаметра сопла. Восьмое. Температура экструдера. Если нагревать экструдер до верхней границы рекомендуемого диапазона, то текучесть пластика будет выше, и он будет более легко выдавливаться из сопла. Производители пластика дают диапазон температуры неспроста. Если вы поставили высокую скорость печати, в таком случае и температура экструдера должна быть в верхней границе диапазона. Но если скорость печати низкая, то и сильно разогревать экструдер нет необходимости. В противном случае из-за перегрева пластика могут появиться нити. Поэтому можно попробовать уменьшать температуру экструдера следующим образом. Во время печати через каждые пару минут уменьшайте температуру на 5 градусов и пристально наблюдайте за печатью. Если нити исчезнут, запомните температуру и придерживайтесь ей. Но если же сильно опустить температуру, то пластик не сможет выдавливаться вовсе. Не перестарайтесь. Девятое. Зависимо от температуры, от типа экструдера. Существует большое количество разных моделей экструдеров. Для примера рассмотрим экструдер E3DV6 и E3DV6 вулкану. На вулкану стоит удлиненное сопло и алюминиевый блок. А это значит, что зона, где пластик находится в расплавленном состоянии, больше. Поэтому он может продавить больше пластика за единицу времени. В итоге этот экструдер может печатать на более высоких скоростях чем обычный e 3 dv 6 Но здесь нужно понимать следующее. Если у вас стоит мощный экструдер, а вы печатаете на малых скоростях, тогда пластик может перегреваться, что приведет к появлению нитей. Поэтому для мощных экструдеров лучше выставлять температуру в нижней границе рекомендуемого диапазона. И напротив, для экструдера, который не может разогреть большой объем пластика, температуру следует держать в середине или в верхней границе от рекомендуемой. Вывод здесь следующий. Для разных моделей экструдеров нужны разные температуры печати. Десятое. Расстояние холостого хода. Если у вас печатается несколько деталей за раз, постарайтесь расположить их плотно, чтобы уменьшить расстояние холостого хода. Ну а если печатается цельная деталь с отдельными элементами на большом расстоянии друг от друга, в таком случае можно попытаться изменить расположение деталей в пространстве так, чтобы холостых ходов стало меньше. Одиннадцатое. Анализ файла перед печатью. Когда ваш G-код уже готов, не поленитесь и дотошно проанализируйте его перед печатью, так как на этапе проверки можно обнаружить нежелательные элементы, которые могут создавать разного рода дефекты, в том числе и появление нитей. Кстати, в каком бы слайсере я ни подготавливал файл, почти всегда я проверяю готовый код с помощью RepeaterHost так как в нем видны все движения, которые могут привести к тем или иным дефектам. Хотя в других слайсерах этого не увидишь. 12. Тип пластика. Все пластики имеют как сильные, так и слабые стороны. Например, Pg-пластик имеет высокую склонность к появлению нитей. АБС, напротив, имеет низкую предрасположенность к нитям. Но зато придется сконцентрироваться на проблеме с поднятием краев и низкой степени спекания слоев. Поэтому перед печатью ознакомьтесь с плюсами и минусами того пластика, которым вы планируете печатать. 13 -е. Функция Lift-Z. При включении этой функции между экструдером и печатаемой деталью будет создаваться зазор. Он нужен для того, чтобы во время холостого хода экструдер не цеплялся о внешней стенке детали. Но ей стоит пользоваться, если на вашем принтере стоит мощный драйвер и мотор по оси Z, а также винт с шагом резьбы хотя бы 8 мм. Это необходимо, чтобы достигнуть высокой скорости по оси Z. Ну а если использовать эту функцию на малых ускорениях и скоростях, то проблема только усугубится и нити станет больше, так как холостой ход займет больше времени. Поэтому можно попробовать с этой функцией поэкспериментировать и посмотреть на результат. Итак, подведем итоги, что нужно сделать. Стараться приобретать качественный пластик и не лениться его просушивать, если он долго лежит. При этом хранить его в сухом месте. Подготовить g в нескольких слайсерах и выбрать печать с наиболее логичной траекторией холостого хода. Подобрать для принтера оптимальный ретракт. Попробовать немного увеличить скорость и ускорение. Подобрать оптимальную температуру печати, то есть не перегревать пластик, но при этом чтобы температур хватало для нормальной работы принтера. При печати нескольких деталей располагать их близко друг к другу, чтобы уменьшить путь холостого хода. Внимательно рассмотреть подготовленный джи код на наличие дефектов и лишних поддержек. И ознакомиться с плюсами и минусами вашего типа пластика. Спасибо за внимание! Надеюсь материал оказался полезным. Желаю вам всего хорошего! Увидимся в следующем видео!